Пустырь на Сытинской улице благоустроят после проверки Беглова. Закон Беглова о бесплатном круголодичном проезде для льготников одобрили общественники. Беглов все поймет, когда сунет голову в мешок. К Смольному доставили письмо весом в полтонны. Беглов выделит 3,6 миллиарда рублей на развитие транспорта. Беглов поручил отремонтировать медпункты. Беглов оценил Беглов. проблему города. На прошлой неделе в Санкт-Петербурге прошел традиционный юридический форум. Самая публичная его часть – это празднование на улице Рубинштейна. Ежегодно ее делают пешеходной, гости наслаждаются празднованием, а местные жители возмущаются. Еще бы им не возмущаться, ведь ежедневные вечеринки под их окнами не устраивают жильцов. А на их требование сделать улицу пешеходной или просто навести порядок с нелегальной парковкой, власти отвечают отказом или бездействием. Однако в честь юридического форума не грех и улицу перекрыть, как это и было в этом году. Яркие лица, все гуляют, улица перекрыта, но не всем это нравится, потому что на улице Рубинштейна живут и обычные люди. В воздухе царит праздничная атмосфера, а также алкогольные пары, табачные пары. И как э, тут обсуждают местные гуляющие, не только табачные, но и легко наркотические. А если здесь не все гуляют, а кто-то живет буквально одним-двумя этажами выше... Но на самом деле я солидарен к этим жителям, я за то, что было какое-то равноправие. То есть самое главное терпеть и в любом случае то результат какой-то будет, если что-то делать. Просто а это там. же юридический фессиаль, по идее юристы должны защищать права граждан. А здесь получается так, что юристы сами гуляют. Как это так получается? Представляете, тоже да. люди. Да? Да. Да. Но не все с этим согласны, как мы можем видеть по этому плакату. Вам табачный дым идет, в квартиру уже далеко не первый год, да? Так вот второй этаж, жилая квартира. А, вы вот здесь живете? Нет, я не живу, нет. Вот просто жилая квартира, как да. вы думаете? Ага. Вот они курят здесь. Ну они куда-то писали, обращались. Везде. А что говорят? Ничего. А заведение само, оно как-то изменяется перед, перед жителями? Нет, не изменяется, потому что они вообще, из стулья незаконны со здесь. Но mm -hmm. а это вот так. Может быть, это и хорошо, когда количество юристов на один квадратный метр превышает норму, но нам, прежде всего, необходимо соблюдение законов. Судя по рейтингу, который опубликовал Комитет финансов, нет. Комитет оценил все муниципалитеты по качеству управления и прозрачности бюджетного процесса. Худшими по качеству управления стали округа Петровский, Екатеринговский и Купчино. По бюджетной открытости на последних местах оказались округа Светлановска, Купчино и опять же Екатеринговский. Округ Купчина это тот самый муниципалитет, который пять лет назад возглавил руководитель молодой гвардии Единой России а глава Екатеринговского округа прославился чуть позднее. Да-да, мы не ошиблись. Муниципалы оштрафовали подрядчиков за плохую уборку пыли. Несколько недель назад наши кандидаты из Рыбацкого обратили внимание на то, как убирают песок с помощью инновационного метода – сдуванием. Наши кандидаты обратились в прокуратуру с вопросом, что это вообще такое? Те перенаправили жалобу в администрацию Невского района, а в итоге все спустили муниципалам. На горе дворников были составлены протоколы за нарушение правил благоустройства. Ждем, что же будет. Предупреждение или административный штраф? Может быть, наконец-то произойдет правильная вещь, и деньги не уйдут из казны, а наоборот вернутся. Мы уже рассказывали про битву с властями за жизни пешеходов, которые развернули активисты из финляндского округа. 15 мая Светлана Уткина отправилась за ответом в дирекцию по организации дорожного движения. Как она добивалась пешеходного перехода, смотрите в нашем сюжете. Вы получили наш ответ о том, что мы признали необходимым строительство светофорного объекта. Единственная проблема состоит в том, что на сегодняшний день, в 2019 году, мы процедуру проектирования запустить не можем в связи денежных средств. Вот эти подписи мы собрали за час. Два происшествия у нас было, вот две женщины было сбито на этом месте. Сам подход такой, да, который отражен в вашем ответе, он настолько циничен, вот, мы, я так считаю, это личное мое мнение, что пока не будет вот сколько, десяток, сколько нужно вот таких вот происшествий, чтобы по-настоящему вы проявили должное внимание к этому месту. Этот гипермаркет, это та самая точка притяжения, вы о ней знаете, но там еще за гипермаркетом четыре детских сада. То есть это ежедневный поток и неужели на какие-то другие а, цели эти деньги нужны? А именно на это вот прямо не хватает совсем. Церковь впереди сейчас. Церковь. Кроме Екатеринбурга, всем впереди. Вот мы как-то сразу оживились, когда вы сказали про церковь. Да? То есть церковь сейчас в приоритете, да? Через месяц будет год, как мы боремся за установку пешеходного перехода на улице Блюхера, 41, к магазину «Карусель». Дирекция по организации дорожного движения знала о том, что эта ситуация существует. Сколько? 12 лет ничего не происходит. Мы попытаемся использовать все, что вообще возможно, что в наших силах, в по крайней силе. мере, мы сделаем. Да. С привлечением жителей, конечно же. А, и самого магазина «Карусель» тоже должен как-то поучаствовать, потому что все-таки это те самые покупатели, которые могут не дойти к ним просто, потому что их собьет машина. Если люди помогут, я только... Шляпу сниму, я пойду и поклонюсь, я скажу спасибо, потому что они отчасти будут решать мои проблемы, которые я, к сожалению, решить не могу, но это моя проблема. Прости меня в Рио -бегу.